Мы искренне хотим поздравить компанию «Апельсин» с наступающим Новым годом. Компанию «Красный апельсин» поздравляю с наступающим 2020 годом. В преддверии наступающего нового 2020 года хочется всех поздравить с Новым годом. Пожелать дальнейшем больших успехов, хороших, благодарных клиентов, красивых ваших домов. Желаю благополучия, развития. Пожелать всего самого наилучшего. Компания «Апельсин». И мы хотим пожелать вам подсветания, радости и успехов. Выражаю огромную благодарность за сотрудничество. И отдельно Сергею Анатольевичу за вовлеченность во все процессы стройки и за личную часть. Хочется всех поздравить с новым Всех сотрудников компании, с которыми довелось сотрудничество работать. Пожелать всего самого наилучшего. Компания «Апельсин» развиваться. Прости и держать марку.